В июне 1941 года студенты Казанского университета сдавали свои последние экзамены, когда началась война. И перед руководством университета стала сложная задача – оказать помощь всей стране, став крупным промышленным центром. При этом в университете продолжалась и научная деятельность. В Казань были эвакуированы 33 из 85 научных учреждений Академии наук СССР. В октябре 1941 года было издано постановление о начале работ по сооружению Волжского оборонительного рубежа, основной частью которого был Казанский обвод. В строительстве обвода свой вклад внесли студенты, преподаватели и ректор казанского университета кирилл ситников в преддверии дня победы казанский федеральный университет проводит традиционный ежегодный студенческий марш победы в котором принимает участие более 5000 человек главная цель марша сохранить историческую память о великой отечественной войне и отдать дань благодарности за героический подвиг живым ветеранам войны мы передаем эстафету казанской государственной медицинской академии книтука и и книтуках ты а также другим вузам татарстана